Добрый уже вечер, да, уже почти ночь. Меня зовут Айрат Латыпов, я доцент Института геологии нашего университета. И сегодня я хотел бы прочитать небольшую лекцию на тему «Что же происходит под землей, пока мы спим?» и о том, как геологические процессы могут повлиять на, даже на ход истории. То есть на этом слайде показано, что изучают студенты нашей кафедры. Студент специальности инженерной геологии и гидрогеология. То есть вот здесь вот перечислены все основные процессы. Не буду долго утомлять. Видим, что процессы бывают эндогенными, а бывают экзогенными. Да, эндогенные процессы – это те процессы, которые как раз и происходят под землей. А экзогенные процессы – те, которые, соответственно, связаны с деятельностью ветра, воды, каких-то определенных факторов, связанных с непосредственным контактом атмосферы, гидросферы с непосредственно с, грун с грунтом, с массивом, с горными породами. Ну, знакомые вам оползни, сели, подтопление, да, карст и так далее. То, что... Но сегодня речь пойдет не об этом. Сегодня пойдет речь о наиболее, наверное, масштабном и значимом эндогенном процессе землетрясения. Тема сейчас на слуху. Если говорить о последствиях проявления этого процесса, она здание, сооружение на жизнь человека, то, конечно, сравниться здесь ничего не может. Да? Буквально там в, 10, в нескольких слайдах я расскажу механизм формирования землетрясений. Видим, наша планета состоит из внутреннего и внешнего ядра, мантии и коры. И вот та часть мантии, твердая часть, и кора образует слой, как корка на поверхности Земли, которую мы называем литосферой. Да? И вот эта литосфера, она неоднородна, она состоит из разломов, тектонических разломов или литосферных разломов. И эти тектонические плиты или литосферные плиты, они двигаются. В результате тех вот кондиционных процессов, которые происходят в Мантии, это вызывает как раз смещение плит. Соответственно, вся наша литосфера состоит вот из, вот, вот из таких вот разломов. Вот здесь, на, на этом слайде показаны основные, наиболее крупные. Да? Как раз вот эти границы разломов, это и есть границы, определяющие тектонические плиты, североамериканскую плиту, евразийскую, африканскую и так далее. Да, и, наверное, ни для кого не секрет, что как раз землетрясение наиболее часто происходит на границах этих разломов. Кроме вот таких глобальных больших разломов существуют еще и малые плиты, даже микроплиты. Ну, вот в частности, в правой части слайда мы видим зеленую, такую, это евразийская плита, а да, под ней, буковкой А, это аравийская плита, да, знакомая, наверное, из новостей. Как раз вот на контакте Аравийской и евразийской плит э, находятся те города Турции и Сирии, э, э, э, в которых и произошли этот это последнее землетрясение. Ну и как, э, как все-таки землетрясение происходит? Да? Смотрите, когда одна тектоническая плита надвигается на другую, что происходит? Происходит поднятие поверхности. Да, им тесно, они друг на друга надвигаются. Соответственно, поверхности появляются горы, формируется горный рельеф. Если плиты начинают расходиться, то, соответственно, появляется разлом. Да? И в этот разлом вливается расплавленная магма. То есть, соответственно, вся вулканическая деятельность связана как раз вот с таким отрывом одной плиты от другой. Да? Другие плиты э, двигаются бок о бок, рядышком. Да? Что, что может произойти? В определенный момент они могут друг с другом соприкоснуться. И в этой точке, в точке соприкосновения, возникает как раз выброс энергии. Вот этот выброс энергии называется гипоцентром. Да, или еще его называют очагом землетрясения. В чем это проявляется? Это проявляется в том, что э, плита начинает трясти. Да? То есть э, существует три типа волн, которые э, формируются в результате как раз воспроизведения энергии в гипоцентре. Это Пи-волна, которая вызывает вертикальные колебания, да, проявляется в виде такого толчка кратковременного. И, соответственно, там здание наше прыгают вверх, можно сказать, да, таким простым словом. Это С-волна которая гораздо более длительная по времени, она приходит позже, но при этом она вызывает горизонтальные смещения. Горизонтальные смещения, конечно, более опасные, да, чем вертикальные. А, а третий тип волн ⁇ это поверхностная. Это уже реакция от этих волн, которая проявляется на поверхности Земли. Вот эта поверхность Земли, точка на поверхности, называется эпицентром. То есть это проекция гипоцентра на поверхность. И вот а, от, от этого эпицентра начинает расходиться уже третий тип волн. Да которые и вызывают самые катастрофичные разрушения. Их называют, эти типы волны подразделяют на волны релея, когда у нас вращательное движение частиц вызывает вертикальные колебания. Да? И на волны лява, в честь Августина Лява, математика, который их впервые открыл, описал, когда эти волны вызывают как раз горизонтальные колебания туда-сюда. Да? Ну и, соответственно, к каким последствиям это приводит. Это приводит, естественно, что любое землетрясение – это трагедия, это разрушение зданий, сооружений, это гибель людей, гибель всей инфраструктуры. Это может быть выброс радиоотходов, ядовитых отходов. Помним землетрясение недавнее относительно в Японии да, с повреждением АЭС Фукусима. Землетрясения также могут вызывать пожары да, крупные, то есть разрушение всей инфраструктуры. Ну вот. На этих слайдах все, все эти кадры облетели весь мир. Много это землетрясений в Турции, да, верхние два слайда, когда города были просто разрушены до основания, стерты с лица Земли. Левый нижний слайд это, если я не ошибаюсь, это разрушение моста на Тайване, землетрясение. Ну, что еще, кроме, если заканчивать уже о непосредственно механизме землетрясений, кроме непосредственно самих разрушений, чем еще опасно землетрясение? Если у нас Очаг землетрясения, гипоцентр находится в воде. Да? Соответственно, это вызывает появление на поверхности уже после того, как дошли волны, да, которые идут быстрее, естественно, после того, как уже произошли толчки, это вызывает цунами. И разрушительное действие цунами оно бывает иногда не менее, а иногда и более, да? более масштабно. скажем так. Тот же пример, который приводил с японским землетрясением, когда огромная волна, многометровая, уничтожала все и вся. Да? Это вот вкратце о механизме землетрясения, формировании, о том, почему это происходит и какие последствия вызывает. Ну а тема я сегодня заявил, э, роль этих процессов, в частности, землетрясений в жизни человечества. Некоторые землетрясения кардинально меняют да, ход истории. А, ну вот здесь, на этом слайде, перечислены наиболее крупные землетрясения, начиная вот с XVIII века до нашего времени. Ну, все, наверное, читать не будем, просто такие вот э, перечислю значимые. Например, землетрясение 1988 -го года в Армении заставило нас, в частности, там, российских строителей, советских строителей, пересмотреть полностью нормы сейсмического строительства. Мы увидели, какие здания разрушились, да, например, э, все панельные дома, которые были в Армении в этих городах, Спитак, по-моему, Кировакан или Накан, если не ошибаюсь, они все сохранились, все кирпичные разрушились полностью. Да? То есть мы понимаем, что э, схема зданий, с каких материалов сделана, по какой конструктивной схеме это все сказывается на сесть устойчивости. Землетрясение в Японии э, заставило мир пересмотреть нормы атомной безопасности. Да? Насколько э, АЭС защищены от таких пагубных воздействий? Э э насколько можно или нельзя их размещать в прибрежной зоне и так далее. Да? Землетрясение, которое сейчас произошло в Турции, наверное, его последствия экономические, там, социальные, политические, еще только предстоит оценить, но, тем не менее, уже мы понимаем, что мир изменился в этот день, когда произошло землетрясение. Ну, а о чем я хотел рассказать? Основная тема сегодняшней лекции – это, вот это землетрясение Лиссабонское, 1755 год. Да? Много очень информации вы можете найти об этом землетрясении, несмотря на то, что в, тот, в то время еще, конечно, отсутствовала фиксация, фото, видеофиксация, Очень много картин, гравюр и так далее. Но, тем не менее, это уже все-таки середина XVIII века, и, соответственно, уже много воспоминаний. Да? Уже эпоха просвещения, много работ поэтов, писателей, художников и так далее. Чем это, чем это землетрясение знаменито? Ну вот смотрите, Лиссабон расположен, да, это ветер, город, омываемый океаном, омываемый, одуваемый ветрами. да. В то, в то время, в 1755 году, Португалия представляла собой огромную империю с колониями в Африке, в Северной Америке. Город Лиссабон – красивейший город Европы, полностью выстроен из камня. Третий по величине порт Европы после Лондона и Амстердана, Амстердама. Близко Африка. Город заполнен богатыми европейцами, португальцами, огромное количество рабов. Поэтому этот город еще называли африканским городом. То, что это город порт, сказывалось в том, что жизнь горожан была богатой. Много тканей, явств, да, специй и так далее, которые все привозили. Но этот город еще также называли городом Бога. Почему? Потому что на 300 тысяч населения, там 280 тысяч населения, там 80 церквей, на каждом углу статулы Христа, все, абсолютно все горожане набожны, каждый религиозный праздник почитаем, огромные жертвоприношения, щедрые и богатые в церковь, да, то есть столица католического мира практически. И вот, ну вот так модель Лиссабона выглядела до этого землетрясения. Тут, может быть, не очень видно, но... Красивейший город, с огромным количеством культовых сооружений, каменный, да, там, причем э, огромное количество зданий из мрамора, что в то время, конечно, было большой редкостью. Очень дорогой материал. И что? 1 ноября 1955 года, 1755 года в 9.20. Э, вообще 1 ноября – это крупнейший религиозный праздник у католиков, День всех святых. Да? Я и говорил, город набожный. Все в это время на утренних местах в церквях. Да, и в 9.20 один всего лишь толчок, один толчок силы в 9 баллов уничтожил этот город полностью до основания. Да, паника, пыль от разрушенных зданий закрывает солнце, тьма египетская, все трясет, народ, кто выжил, выбегает. Кто остался в церквях э, э, за, под завалами, да, свечи, пожары, начинаются. Э, горожане бегут из этого города, а куда бежать? В порт. Да? Бегут в порт для того, чтобы сесть на корабли, уплыть подальше от этого, от этого, от этого ужаса. Через три минуты еще один толчок, но ну, там уже уничтожать было нечего, то есть города уже не было. Прибегают в порт, да, и что они видят? Ушло море, там видны остатки кораблей, останки, на несколько метров упал уровень. Да, уплыть не, невозможно, но горожане все равно все оставшиеся сидят подальше от суши, да, поближе к морю и через полтора часа 17-метровая волна накрывает и просто уже уничтожает то, что осталось. То есть просто город был стерт с лица земли. Да? Ну, понятно, что в то время трудно, несмотря на то, что потом были опросные листы введены и пытались э, число погибших посчитать, но называть разные числа, э, числа погибших, от 70 до 100 тысяч. Да? А, кроме материальных, кроме людских потерь, а, огромные, конечно, потери в области искусства, да, утеряны картины. Бесценные карты. Португалия была тогда флагманом мореплавания. Огромные редкие карты, построены португальскими мореплавателями. Да? Ими их всех на слугу. Огромная библиотека Лиссабонская. Все уничтожено пожаром, землетрясением и так далее. Да? Но если говорить о... Почему такая тема заявлена о том, что о влиянии землетрясений на ход истории? Ну, я говорил вам о более мелких землетрясениях, скажем так менее масштабных, которые так или иначе повлияли на нашу жизнь, повлияли или еще повлияют. Почему именно Лиссабонское землетрясение считается землетрясением, которое изменило ход истории? Ну, во-первых, крах Португальской империи, да? то есть вот уничтожение столицы Португалии. После этого, после этого удара Португалия так и не оправилась. Да? И до сих пор эта страна не является лидером европейской экономики и так далее. Да, то есть вот многие связывают это как раз с этим землетрясением. Затем, главное, наверное, главное последствие – это ослабление именно влияния католической церкви. Как же так? Да? Город, самый набожный город, город Бога, именно в День святых, да, утром выжили только те, кто безбожники, да, кто не пошел в церковь. Все, кто в церковь, все погибли. Какой-то не Париж, не Лондон, да, какой-то там распутанный, веселый, со своими... Варита и так далее, а именно Лиссабон. Да? Многие спрашивали, то есть многие... Естественно, это, конечно, совпало с тем, что эпоха просвещения породила многих философов, мыслителей, и они, соответственно, начали задавать вопросы, вообще, насколько уместно восклавление Бога после вот такого удара. Да? Вот приведены цитаты Вольтера. «Посмеете ли сказать, скорбя о жертвах сами, Бог отомчен или смерть предрешена грехами?» да? Или злосчастный Лиссабон преступней был уже ли? чем Лондон и Париж, что в негах закоснел. Ну, то есть именно переворот сознания был, конечно, огромным. Это дало определенный импульс развитию как раз просветителей, философов. То есть некоторый отход именно вот от догм церкви, он многие считают, что способствовал развитию науки в том числе. Да? Потому что когда мы говорим, что все решает Бог, то, соответственно, мы все-таки себя ограничиваем. И поэтому вот такое вот страшное, ужасное событие, оно, в принципе, действительно поменял ход истории, можно говорить, да? то есть менталитет европейский и так далее. Ну, из плюсов этого землетрясения можно сказать о том, что оно, вот эта дата она считается как раз датой зарождения сейсмологии, когда там, слабый, больной Жузе первый король, после землетрясения просто в панике, там, бегал по дворцу загородному, расположенному там, в 40 километрах, по-моему, от Лиссабона, которого совершенно не пострадал и говорил, что переносим столицу в другое место, нашелся среди его подданных один волевой человек, да, Карвалио Маркиз, который и занялся восстановлением этого города. И он его перестроил, этот город полностью перестроил, а, с учетом возможного повторения землетрясения. То есть сохранились множество его опросных листов, до сих пор хранятся в лиссабонских архивах, о том, что... Был запрет на возведение зданий отдельных, да, только по согласованному проекту. Сейсмичность проверялась, вплоть до того, что там полк солдат загоняли, они маршировали рядом со зданием. Расширили улицы для того, чтобы увеличить пропускную способность при чрезвычайной ситуации. То есть полностью пересмотрели нормы строительства этого города, да, восстановили. Вот опрос на листы, которые он ввел, там позволили получить информацию например, о, например, предвестниках землетрясения. Многие отмечали, там, вы сейчас об этом прекрасно знаете, что животные чувствуют землетрясение, начинают как-то... Многие говорили о том, что вода начала выходить в колодцах. Это тоже как раз те факторы, те индикаторы, которые до сих пор сейчас мы используем, как некоторые критерии, некоторые предвестники таких краткосрочных прогнозов, когда мы можем э, сказать или что-то предотвратить о том, что какое-то событие случится. То есть действительно огромная, колоссальная работа в этом плане была проведена, и эта работа, она затем послужил для европейцев хорошим уроком именно с точки зрения развития науки и сейсмологии. Ну, вкратце, наверное, вот все.